До Пройдет смешанная. Сейчас мы с вами разговариваем. Сейчас мы с вами разговариваем. Сейчас мы с вами разговариваем. to Одна лошадиная сила Как Broadcast Просто да? А как знать можно по хотят. uh little э, Вы укупались? Да, Да. Вам да. Сихоморжа два. Да. Сихоморжа. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.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 Ты так ну, да, поджигаешь, Ну можно, так, да? Видите, дак. Видите, у нас прожженный перец. А я а почему-то да. не знаю, почему, я думала, что ты зачем-то привез на мотоцикл. И а когда я узнал, что моем приехал, у меня был. Ну, ты же привез? У меня был в шок. Mm -hmm. Просто. Ну, бежим года была. Думал, там сказал, что мотоцикл не прицел. И думала, зачем у тебя на мотоцикл здесь? В пожалуйста, все барахло по лагере сбается, берите, положите все, что вам дорого, ведь мусор сложите в мусорные мешки. А, теплые вещи приготовьте поближе к палатке, если с собой не берете, и фонарики тоже поближе к выходу палатки положите, хорошо? Загадываемся. Давай сегодня чуть-чуть Убраться говорю всегда можно, поэтому поедем медленно, не печально. Видите, угощается, специально сделали самую